Вот и пришло время познавательного контента, господа. У меня уже был когда-то эпизод про лайфхакичи, но колда не стоит на месте и какие-то приколдесы уже не актуальны или вовсе не работают. Поэтому сегодня мы поговорим о тех фишках, которые я не упомянул в прошлом выпуске, который вышел почти год назад. Да, что-то я задержался с релизом данной киноленты. Давайте эту ситуацию исправлять. Здарова, мужские мужчины, давайте я сразу шибану дисклеймер. Старожилы колды, скорее всего, ничего нового не подчерпнут. Материал целиком направлен на людей, которые только-только скачали колдуху и уже хотят знать какие-то приколдесы. Хотя, парочку интересностей для староверов я подготовил. Ну, а если ты недавно скачал эту божественную игру, то давай я тебе помогу в ней адаптироваться. А еще, специально для тебя я запускаю конкурс на... 15 боевых пропусков, но о нем я расскажу чуть позже. Итак, я хочу начать с такого важного параметра, как звук. Благодаря правильно выставленным настройкам, ты сможешь профитнее читать игру и вычислять местонахождение противника. Многие забивают хрен на этот параметр и это очень зря. Прямо сейчас залетай в настройки, затем звук и изображение. В параметрах звука листай в самый низ и вырубай громкость окружающей среды. Благодаря этому параметру мы можем слышать, как кукарекают птички, как стоят солнце и как растут грибы. Это дополнительные звуковые приколы, которые в той или иной степени имеются на каждой карте. Они только отвлекают и, естественно, это отражается на чтении игры в целом, поэтому рекомендую офф этот параметр. Остальные ползунки со звуком я настроил, исходя из своих предпочтений. Можете, конечно, их скопировать, но лучше делайте так, как вам подсказывает ваше сердце, а вернее уши. Следующий прикол тоже связан со звуком, и я бы не назвал его прям лайфхакичем. Скорее, это некая фича. К сожалению, в кастомке мне не удалось повторить данный прикол приколдес, но думаю, вы сейчас поймете, о чем идет речь. Представим, что мы куда-то бежим. И слышим, что наш персонаж кричит «Снайпер». Естественно, это нам дает понять, что где-то недалеко есть враг со снайперской винтовкой. В каких-то ситуациях мы его можем заметить, но бывают случаи, когда мы его не видим вообще. Дело в том, что на картах есть определенные локации, которые можно прошить пулей и в силу несовершенства движка такие крики как «Снайпер» могут доноситься как раз таки из таких укрытий. В этом случае можно попробовать прострелить подозрительную текстуру и по хитмаркеру выяснить, есть ли там враг или же его нет. Скорее всего это такой баг, который уже очень долго присутствует в игре и как правильно им распоряжаться я думаю вы уже поняли. А вообще господа, если закрыть эту тему, то для самого профитного чтения звуковой панорамы нам конечно же понадобятся наушники. И лучше всего это делать с помощью гарнитуры SteelSeries Arctis 3, которая поистине считается киберспортивной. Дело в том, что Arctis 3 имеет микрофон ClearCast, который использует Двунаправленную систему, аналогичную той, что используется в гарнитурах пилотов. Превосходное шумоподавление обеспечивает чистое и естественное звучание голоса. Многие киберспортсмены выбирают Арктиз для самых сложных и длительных баталей из-за ее сверхлегкой конструкции. Спасибо, надо сказать, новой системе распределения веса. Ведь там используются специальные материалы для спорта, для музыки, работы и фильмов эта гарнитура тоже идеально подойдет, так как есть полная совместимость с технологией объемного звука на Windows. Обязательно порадуй себя и своих близких, переходи по ссылке в описании, заказывай Steel Series Artist 3, врывайся и доминируй в самых жарких замесах и помни, что Steel SteelSeries красавчики! Итак, следующая фича, она недавно появилась в Колде и думаю многие уже про нее знают. Когда мы полностью отстреливаем патроны, при перезарядке мы наблюдаем анимацию передергивания затвора. В рамках насыщенности игры это прикольно и все в таком духе. Но нам она может немного вылиться боком, данная анимация. Решение тут всего два. Первое, это не до конца отстреливать магазин. Правда, ситуации бывают разные и порой пустые магазины так и отлетают. Либо же второй, более проверенный временем вариант. Скипать анимацию передергивания затвора нажатием кнопки выстрела или прицеливания. Можно заметить, что перезарядка с пустым магазином по секундам длится больше. Так оно и есть, но у нее есть возможность пропуска. И по факту она не будет отличаться от обычной перезарядки с неизрасходованными патронами. Знание такого приколдеса меня не раз выручало в самых жестких обстоятельствах. Надеюсь, это тоже тебе немножко поможет. Едем дальше. Все мы прекрасно знаем станющую машинку. Сколько раз из-за нее каждого забирали. Хотя, по сути, ей противостоять можно. Не только пергам холоднокровия, но и другим, самым банальным способом, про который многие почему-то забывают. Ну, а может и вовсе не знают. Все просто. Когда вы увидите на миникарте или вживую, что на вас движется это чудо-инженер Мысли безотлагательно начинайте вести по ней огонь. Она по здоровью не такая уж и прочная, сбыть ее получится достаточно быстро. Можно, конечно, попытаться от нее убежать, но зачем оно вам надо? Не к вам, так в другого товарища по команде она вцепится. Лучше ее побороть, если есть такая возможность. А если вдруг она вас догнала, то жмите на кнопку огня, что есть мочи, чтобы от нее освободиться быстрее. Этот пункт мне. Мне надо было проговорить, мужики, так как я иногда встречаю комментарии по типу «Как ты так быстро освободился от машинки?». Раз уж мы заговорили про комментарии, то следующий почти что разрывающий чарты комментарий по типу «А как ты видишь союзников через стены? Мужики, ну вы чего? Опять, заходите в настройки, затем жмите на пункт базовый и там ищите раздел перспективы союзника и врубайте. Это очень полезная настройка, которую недавно нам добавили. Эта установка хорошо помогает мониторить союзников и места, где на них совершено покушение. И раз уж пошла такая пляска с самыми популярными комментариями и вопросами, то хочу еще разочек напомнить о вот этой чудесной приколюхи, стоящей у меня по центру. Это уменьшенная шестеренка. За место нее можно поставить любую другую импонирующую вам кнопку. Она нужна в большей степени для игры с пехотными или снайперскими винтовками. А также с помощью нее можно неплохо раздавать людям, если вы стреляете от бедра. Например, в королевской битве сейчас модно играть с ппшками. И этот легальный прицел может охрененно вам подсобить в этом вопросе. К слову, с апреля месяца жду бана от Кирилла Борисова, ведь таких прицелов нет в игре и вообще это все читы. А теперь годнейший лайфхак, о котором многие не знают. Присмотритесь, что вы видите. А теперь еще разочек. Все правильно, вы видите несовершенство движка Unity. Дело в том, что на более высоких настройках графики у вас будут отображаться дополнительные текстуры и прочие визуальные эффекты. На низких настройках вы будете по минимуму наблюдать подобные артефакты. К тому же на высоких настройках есть всякие эффекты размытия, которые мешают. Также имеются приколы по типу отражений на воде, лучи. Это как бы здорово и хорошо, но не не стоит забывать, что все это нагружает ваш сотик, и он, естественно, будет проседать по фпс. Поэтому идеальная настройка для колды – это низкое качество графики и максимальное количество кадров в секунду. Причем именно от этого параметра в основном зависят ваши успешные действия. А лучше, наверное, играть плавно, чем в слайд-шоу, зато с графой как в аватаре. Тем более любителям королевской битвы по-любому нужно ставить минимальную графику, так как там можно палить врагов на приличных дистанциях. Если противник спрячется в траве, а вы от него в метрах так 200 или 300, то трава просто не прорисуется и вы его обнаружите намного быстрее, чем с максимальным графонием. Тем более, кто играет в динамичные шутеры с максимальной графикой? Разве что боярь какие-то. И, собственно, конкурс, мужики, на 15 боевых пропусков к новому сезону. Все, что нужно, это подписаться на данный киноканал, поставить Ставить кулакич и оставить комментарий. Какой лайфхак или фича вам понравилось больше всего? Или же напишите свой лайфхакич. Победителей я буду выбирать через рандомайзер, так что все пункты должны быть соблюдены. И самое главное, итоги данного конкурса будут в моем телеграм-канале, ссылка на него есть в описании. Будет печально, если ты выиграешь, но об этом не узнаешь. Так что давай, залетай, я тебя там жду. Надеюсь, игрокам, которые только-только открывают мир колдушки, я хоть немножко, да и помог. Ну и сторожила, надеюсь, что-то полезное узнали. Ну все, дерзайте, мужики, я угнал-погнал, жму руку, с вами был Агненский.